Во вторник спасатели пытались найти выживших в завалах тысячи зданий, обрушившихся в результате землетрясения магнитудой 7,8 и многочисленных авторшоков. Стихийное бедствие произошло в юго-восточных областях Турции и соседних провинциях Сирии, где борьба с последствиями осложняется тем, что часть этой территории находится под контролем оппозиции, а часть ближе к Дамаску и Алеппо под контролем правительства. Из-под завалов достают все больше тел погибших. Многие страны направили команды для оказания помощи спасателям работах, а турецкое агентство по борьбе со стихийными бедствиями заявило, что на месте уже находятся более 24 тысяч спасателей. Однако, учитывая обширную территорию, пострадавшую от землетрясения минувший понедельник, 6 февраля, и почти 6 тысяч зданий, которые обрушились в Турции, усилия спасателей на сегодня ограничены. Попыткам добраться до выживших под развалинами зданий также мешали отрицательной температуры и почти 200 авторшоков силой от 4 до 7,5. Это делает поиск жертв неустойчивым конструкциях упавших домов крайне опасным то что нам пришлось пережить дома в 4 утра было ужасно никогда здесь такого не было многие дома рухнули сразу мне и моей семье удалось спастись соседям тоже но пятеро все же погибли даже войти не решаемся очень боимся за детей в прошлый раз вернулись в дом и тут новое землетрясение Число погибших достигло 18 442, раненых – 74 242. По словам главы государства, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка авторшоков, а в середине дня – новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. <говорит> Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. И наша страна не оказалась в стороне. Президент, парламент, правительство и министерство инициировали сбор добровольных пожертвований для оказания помощи пострадавшим. В кампанию по оказанию поддержки братскому народу включились трудовые коллективы как государственных структур, так и частных предприятий. Sağolun. Tamam. Gayrat Sabır diliyorum. Birbirine bu da yiyoruz Sadece Allah yardımcı olabiliyor. Doğru. Sağolsun. Sağ Doğru. На сегодняшний день на спецсчете открытом для пострадавших от землетрясений граждан Турции собрано 12 миллионов 350 тысяч сомов. Прямо на территории посольства развернут пункт по приему гуманитарной помощи. МЧС Кыргызстана открыла пункты сбора помощи во всех крупных городах республики, чтобы помочь турецким дипломатам быстрее сформировать и подготовить подправки партию неотложной помощи. Глава МВД Кыргызстана от всех сотрудников правоохранительных органов отвез сборный пункт при посольстве. Около трех тонн гуманитарной помощи, уже через несколько часов после землетрясения МЧС Кыргызстана к вылету в Турцию была сформирована группа из 63 спасателей, в их числе кинологи с собаками для поиска оставшихся под завалами людей. Этот отряд незамедлительно был направлен в зону бедствий и уже принимает участие в разборе рухнувших зданий в городе Кахраман-Мараш. Сейчас к отправке готовится еще одна команда уже из 100 опытных сотрудников чрезвычайного ведомства для участия в поисково-спасательных операциях. Вместе с этой группой турецкого Народу будут направлены 100 юр, 20 утепленных палаток и один мобильный госпиталь. На сегодняшний день в Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло также Сирию, провинции Алепа, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным, местного Минздрава погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.